ну, как и на кого он будет действовать, будем смотреть дальше. Приветствую вас, представители знака Зодиака Весы. Сегодня мы посмотрим, что нам принесет вам, вернее, месяц апрель в астрологическом значении. Начнется месяц с того, что 3 числа Меркурий, планета коммуникации, из Овна, перейдет в.. Телец, ваш символический восьмой дом. Восьмой дом связан с опасными ситуациями, связан с финансами наших партнеров, эзотерикой, и само по себе его действие в знаке зодиака Телец ведет к продумыванию, к тщательному планированию, к рассудительности. Ну и для тех, кто занят всякими материальными вопросами, то здесь, конечно, для вас идет облегчение возможность что-то спланировать и эти планы они будут реальными существенными и действительно потом последствия дадут желаемый результат 6 числа состоится полнолуние в вашем знаке это говорит о том что ну, видимо во-первых можете почувствовать это полнолуние какое-то такое эмоциональное напряжение, может быть. Кто-то может ощутить внезапный прилив сил, внезапную значит, самоуверенность в себе, в своих действиях. Ну, поскольку будет это полнолуние еще связано с оппозицией к Юпитеру, ну, постарайтесь все-таки как-то быть поспокойнее в этот день. Хотя здесь рядышком Венера будет образовать прекрасный очень романтичный аспект, который может принести вам хорошие, знаете, как бонус, денежки, подарки. Во-первых, и приятно в, этот, в эти дни пройдут всякие интимные встречи, знакомства тоже могут быть интересного, такого характера. Секстиль от Венеры к Нептуну. Здесь зона 6-8 дома. Это улучшение по здоровью. Это да, знаете, возможность заглянуть в будущее, благоприятного в эти дни обращаться к психологам, к эзотерикам. Ну, что-то, может, и узнать для себя приятное и полезное. Улучшение самочувствия, ну, что-то радостное, может быть, точно. Также... 7, 8 и 23, 24 Меркурий будет образовывать благоприятный аспект к Марсу. Марс это активность, он будет находиться в знаке зодиака Рак. Рак для вас это получается 10 дом, да, дом связан с карьерой, с, ух, с главными высшими целями. Но смотрите, при взаимодействии 10 и 8 дома, это указание на то, что есть шанс как-то улучшить свое, ну, во-первых, материальное положение, улучшить свое знаете, Как должность может быть другую получить, поменять эту должность, устроиться на другую работу, которая будет вас очень устраивать. Также, учитывая, что у вас здесь восьмой дом вообще заполнен, то это еще и благоприятный период для улучшения материального положения ваших партнеров и для заключения благоприятных партнерских связей в принципе, потому что продолжает идти Юпитер по-вашему символическому седьмому, а когда Юпитер идет по зоне партнерства, то это признак того, что вы в этот период можете не, то, не просто смело рассчитывать на помощь ваших партнеров, но и партнеры вам могут попадаться не простые, а с какими-то серьезными амбициями, с какими-то возможностями, даже звездные партнеры, я бы так сказала, ну, непростые люди. Вот. Далее 11, числа, 11 числа Венера перейдет в знак Зодиака Близнецы. Близнецы для вас это символический девятый дом, это сфера высшего образования, это дальние дороги, путешествия, это также все, что связано с заграницей. Вот благоприятное время начнется для путешествий и для обучения, если кто-то об этом мечтает. Особенно 11 число, оно вообще очень-очень многообещающее для вас также могут еще и быть интересные знакомства с людьми издалека 10 11 и 29 30 будет держаться аспект меркурий квадрат лилит, лилит это точка искушения лилит в зоне вашей дружбы постарайтесь ну и вообще коллективу постарайтесь избегать каких-то обещаний поскольку возможно в эти дни преувеличение своих возможностей, вот чтобы не было неприятных последствий, то пожалуйста ничего никому не обещайте и ни на кого не надейтесь 13-14 будет немножко такой грустненький день я не думаю, что он там особо как-то прям на всех отыграется. Но вот в плане эмоциональном это, возможно, какие-то эмоциональные затруднения, сложности в том, чтобы достучаться до любимого человека. Это могут быть какие-то финансовые затруднения или излишние материальные расходы. Из-за того, что вот Венера образует квадрат к Сатурну. И причем эта тема касается всего того, что далеко, далеко, высоко. Но ну, давайте посмотрим. Что тут у нас говорит Сатурн? Сатурн это ваша зона здоровья и зона работы. Ну вот, вот в этих сферах могут быть какие-то небольшие огорчения. Ну могут быть, а могут не быть. Ну вот аспект такой. Далее с 19 числа начинается ряд интересных аспектов, которые будут иметь серьезное влияние не, ну, не только на вашу жизнь, но и на, на, нашу, на, все, на всю нашу жизнь, на всех нас. И... С чем это будет связано? Во-первых, произойдет точный секстиль, аспект между Сатурном и узлами. Здесь будет градус в градус. Узлы – это всегда кармичность. Для вас узлы связаны с осью 2-й 8-й дом. А это финансы. Финансы ваши, финансы ваших партнеров. Указание на то, что Неплохо было бы вам либо улучшить материальное положение вашего партнера, или прийти к тому, чтобы правильно вкладывать или правильно распоряжаться ресурсами ваших партнеров, тех людей, с которыми вы взаимодействуете. Они должны идти во что-то благоприятное, они должны расти, они просто не просто тратиться. Также 20 числа Солнце перейдет в знак зодиака Телец, будет новолуние в этот день, и произойдет солнечное затмение, которое откроется будет начало коридора затмений до 5 мая. И 21 числа еще и Меркурий станет ретроградным, который отвечает за все наши коммуникации. И многие из нас почувствуют необходимость замедлиться для того, чтобы посмотреть назад и решить какие-то вопросы, которые были ну, вопросы, проблемы, дела закрыть, которые были сформированы далеко заранее. Я буду делать по поводу этого замены отдельный прогноз. Следите за публикациями, но ну, для тех, кого интересует эзотерическая часть. Я задала вопрос ну, В общем, чем связано основное событие. На да, представители знака зодиака весы У меня вот Выпала карта башня Башня как правило означает ну, Что-то связано с нашим статусом Это может быть официальное трудоустройство Здесь выпало солнце Солнце это Какое-то удачное Решение Обновление нашего статуса Изменение в нашей карьере Ну и здесь Еще и птички Птички – это пересуды, разговоры, это э, обсуждение, может быть, дальнейших перспектив. В общем там само по себе все это сочетание достаточно интересное. Я думаю, что оно связано с улучшениями, как в карьере, так и в статусе. И при этом еще... Э, Здесь есть, знаете, так, дальнейшая коммуникация, планы, выстраивание планов на будущее. Желаю вам приятного месяца. Кому было интересно, пожалуйста, пишите ваши лайки, ставляйте комментарии. И подписывайтесь на канал. До встречи в следующих прогнозах.